14 декабря в Казанском федеральном университете состоялась конференция ассоциации ведущих университетов взаимодействия с работодателями как условия качественной подготовки выпускников российских вузов. На конференции присутствовал Илья Дементьев руководитель секретариата ассоциации ведущих университетов. Встречал гостей первый проектор Казанского федерального университета Риясмин Зарипов. Конференция посвящена обсуждению партнерства вузов с работодателями. Основными темами стали модели стратегического партнерства, поддержка молодых специалистов, взаимодействие органов службы занятости и работодателей, а также также спецпроекты, гранты и конкурсы для обучающихся. Каждый босс здесь какие-то схемы свои изобретает, делает налажив какие-то предпринимательства. Я хотел бы действительно, наша сегодняшняя встреча послужила, и помогла бы какие-то единые подходы к этой проблеме. Тем более, попытки такие делаются, но тем не менее, они пока еще... Конференция призвана выработать общую стратегию взаимодействия вузов и работодателей, решить вопросы существующих проблем в направлении и исключить появление новых. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз.